Не знаю счастья большего, чем жить одной с одной. Пусть все с собой земля моя и праздновать с тобой. На крыльях ветра ты в край родной, родная песня наша. Где мы тебя свободно пели, Где было так привольно нам с тобою. А вы... Амшабль какой? Золотые купола. Значит, будут красивые песни Девушки такие красивые все Надо бы мне свой красный сарафан Это видео Вам видео или фотографию? Улыбайтесь Все красавицы Чудесно золотыми куполами. Кто их поднял с пасаранок, кто их так стреможить мог? Девушки вздыхают, не нравится ему, Ни при чем нарёк ни при чем фасон. Ни в одну девчонку не влюбился он, Шутит он со всеми, откровенно говорит, как коснусь тут же море, у меня в ушах. На полі ніченькі чернявую, да милявую, чернявую да милявую, я черняву всій душою люблю, С Скоро вовсе распрощаются, дети рыщую хуяю, Скоро вовсе распрощаются. Ой, ты просто и сады в цвету, что победами венчаются, Не все парочки венчаются, что целуются, влюбляются, Не все парочки венчаются, что целуются, влюбляются. В садок цветой, на голове насыпается, одна парочка отличается, а другая ручается. <свят> Ой, пополитрик иниченки, любят политрик иниченки, чернявую, гобелявую. Субтитры сделал yeah. yeah. yeah. Идет, зайдет, посмотрит и в окно заглянет, ничего за вишней не вида, Отойдет за фото, кровью поведет он, Кришны возвращается опять. Отойдет за сходу, кровью поведет он, Кришны возвращается Что это за плата, что это за тех, колока? Что это такое, сердце не покоя, где лежит гороженька одна? Что это такое? Любит ли хорошая моя?